Еще раз здравствуйте. Кто не был на первой моей лекции, повторил. Меня зовут Андрей Врашко, системный инженер компании CISCO. Занимаюсь сетями, безопасностью профильно. Нахожусь в киевском офисе, в том числе работаю с некоторыми аккаунтами в Беларуси. О чем мы сейчас будем говорить? Мы будем говорить, наверное, больше о том, как защитить тот workload, которые есть в наших содах Почему это важно, почему это интересно? Были классные вопросы в перерыве. то есть вот, А что мне делать в ситуации, когда я уже наполовину в проекте NSX, а у меня еще есть Cisco, а еще есть там другие варианты, а как это все между собой подружить, а как интегрировать и так дальше, и так дальше, и так дальше. Безусловно, это скоб вопросов, которые, в которых вам может помочь... Партнер-интегратор, в частности мобильный сервис, имеет отличную экспертизу по интеграции решений разных вендоров между собой. Но тем не менее есть ну, как, подходы, связанные с интеграцией, когда мы два сторонних продукта соединяем вместе. Есть несколько другой подход. То есть мы можем просто пересмотреть концепцию, не идти в интеграцию разнородных средств, а использовать другие в чем-то комплементарные механизмы. Если мы говорим о стелс-вотче и о мы вот как раз говорим о тех комплементарных механизмах, которые позволяют получить с одной стороны <coughs> глубокую наблюдаемость, с другой стороны управление тем ворклодом, той логической нагрузкой, которая есть в нашем CODE. Если раньше мы говорили о том, что наши данные жили в CODE, да, это было центральное место хранения данных, то сейчас такого центрального места по факту нет. Почему? Потому что ЦОД, как правило, не один, есть второй запасной, может быть еще DR-сайт. Данные так или иначе хранятся не только в ЦОДе, а еще где-то, например, на рабочих местах сотрудников, если они мобильные. Да? То есть вот сегодня работаешь в офисе, подключен к инфраструктуре, тебя защищает компания, завтра ты не вышел на работу, но работаешь из дому. Где находится интеллектуальная собственность компании? Ну, естественно, на твоем ноутбуке. Третий вариант. обеспечим какую-то безопасность, периметры, сеть и так дальше. Но если нам необходимо спуститься чуть ниже, понять, о какие зависимости, что у нас работает, как это между собой связано, опять-таки нам нужно получить больше наблюдаемости и применить какие-то другие механизмы. Ситуация усложняется, когда у нас увеличивается охват. То есть просто все решить для парочки виртуальных машин, для нескольких серверов. Если у нас э, наша инфраструктура распределенная, если она предусматривает миграцию приложений, будем говорить так, виртуалок между цодами, если мы говорим о том, что по требованию при увеличении нагрузки на веб-портал у нас идет распачковывание микросервисов и э, веб-функционал становится доступен не на двух виртуалках, как это штатно, а на 10, как это надо в пределах маркетинговой компании. Да? То есть вот это уже такие более сложные сценарии, где нам с одной стороны необходимо работать с разными типами контейнеры, микросервисы, виртуальные машины, железо. С другой стороны нам необходимо сделать интеграцию этого всего с нашей структурой безопасности, обеспечить микросегментацию, не уйти в операционку, да, потому что ну, там, ставить вспомогательные средства безопасности правила можно до бесконечности на разных механизмах, на разных инструментах, пытаться их согласовать. Не всегда это удобно, не всегда это правильно. Наверное, хочется чего-то большего. Да, то есть простота, скорость, интеграция – это то, что качественно отличает решение от CISCO. Еще один важный момент. Практически все наши новые решения по информационной безопасности по сетевым технологиям идут под маркой Zero Trust. Что значит Zero Trust? Это технология нулевого доверия. То есть если вспоминаем, как работали сети раньше, что мы учили на курсах CCNA, CCNP, когда готовились к CCIE. Поднимаем опорную сеть. Подняли, все запингалось, трафик ходит, а теперь добавляем безопасность. Тут ставим ACL, здесь мы какие-то политики, здесь ликинг между VRF, да, там, ну и так дальше. То есть применяем какие-то подходы уже после того, как все разрешено. Что такое концепция Zero Trust? Концепция Zero Trust значит все по умолчанию запрещено. Ни один поток трафика, ни одно соединение, ни одно подключение не будет одобрено системой, не включится, не произойдет, если это явно не задано администратором. Это такая смена парадигмы, и опять-таки это стало доступно во многом благодаря приходу новых решений, таких уже более SDN-ориентированных. С одной стороны, у нас есть двуфакторная нотификация, многофакторная нотификация Duo. С другой стороны, у нас есть контроль workload, собственно, виртуалок, рабочих машин, содов, в том числе рабочих станций, виртуальных с дестопов и так дальше, средств metatration. И, естественно, у нас есть контроль с Zero Trust, который начинается от уровня кампусной сети технологии SD-Access. Тот же самый подход Zero Trust у нас используется и в ЦОДах в архитектуре Cisco ACI. Что же такое Cisco Tetration? Cisco Tetration это продукт который изначально создавался как э, система работы с большими данными. То есть внутри Tetration все построено вокруг понятия Data Lake. Озеро данных. Откуда и как появляется это озеро данных? Э, платформа Tetration сама по себе это много виртуалок. Много виртуалок, каждая из которых выполняет свою роль свою роль по сбору данных, по обработке, предобработке, предоставлению и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть это целый фреймворк. Да, выглядит это все как один продукт, имеет единый интерфейс управления, но тут вот вопрос откуда же мы получаем данные. Данные мы в Tetration получаем ключевой механизм с агентов, которые ставятся на операционные системы. С одной стороны это ну, может вызывать некоторые вопросы. Почему? Потому что One another agent, да, то есть еще один агент, то есть сколько, мы там антивирус поставили, мы еще что-то поставили, еще агент Tetration. С другой стороны, сам по себе агент очень легковесный, съедает мало ресурсов, дает много аналитики. Задача Tetration построить зависимость всех приложений и сетевых потоков в Cod. Не просто построить эту зависимость в виде полносвязанного графа, но еще и качественно ее визуализировать. Здесь еще технологии машин ну, наверное, не в полной мере используются. В полной мере используются они уже на следующем этапе, когда у нас появляется необходимость группирования определенных хостов, сервисов внутри ЦОД. Происходит это автоматически, опять-таки, используя технологии да, это работая с большими данными, машин лернинг и так дальше. Кроме программного сенсора у нас есть еще встроенные сетевые сенсоры, которые могут отдавать телеметрию с коммутаторов Nexus а в 9000 серии. Есть возможность принимать er -спан. Работает это только в аппаратных решениях, то есть фактически это еще одна виртуалочка запускается, которая на себя принимает er его обрабатывает и уже на основании этого трафика может делать какую-то, визуализировать какую-то телеметрию. Также мы можем работать с NetFlow сенсорами и э, с недавних пор мы можем работать с Cisco AnyConnect. Cisco AnyConnect может отдавать достаточно много интересной информации о том, что работает на хосте, что запущено и так дальше. То есть если мы говорим о CodE, это может быть Tetration агент Если мы говорим о персональных устройствах пользователей, в том числе мобильных, это может быть AnyConnect. Зачем нам это надо? Да? То есть, Хорошо, когда мы видим зависимость всех приложений в COD. Но это же не сама цель. Да? То есть нам бы хотелось увидеть весь поток трафика от пользователя в соц. Соответственно, нам нужно видеть и ту часть картины. То есть если мы видим сетевой поток от какого-то IP-адреса к нашему приложению, это очень здорово. да, Мы даже видим, какое приложение, какой пакет на сервере адресует тот или иной сетевой поток благодаря Tetration-агенту. Но с другой стороны, мы до того, как не получим какой-то возможности заглянуть глубже на хост, мы ничего не увидим, мы увидим только ip -шник. Если там стоит AnyConnect, AnyConnect может отдавать информацию о процессах, что запустило, что породило сетевую коммуникацию, ну и фактически расширит нам картину. Мы в, в предыдущей презентации говорили о том, что мы смещаем периметр безопасности с периметра сети на Локальную сети непосредственно на хосты. Зачем это нужно и почему это важно? Периметральная безопасность – это один из кейсов. Не весь трафик, не всегда трафик выходит за периметр сети. Множество проектов, в которых мы участвуем в апгрейде инфраструктуры безопасности ЦОД, нам показывают следующее, что да, у наших заказчиков в ЦОДе есть фаервол. Да, все коммуникации с ЦОДа и в ЦОД – контролируется фаерволом. К сожалению, в 90% случаев внутренние коммуникации фаерволом не контролируются. Почему? Ну, казалось бы, ведь можем же. Ответ очень простой. Scale. То есть, когда у нас в цод влетает, ну, например, там 10 гигабит, то мы должны держать в голове, что внутри сот, а трафика, трафика, ну, наверное, 40, а может быть и 100. Посчитать firewall на 100 гигабит, ну, конечно, можно, да, но, наверное, это будет миллион, миллионы долларов. да, То есть, ну, вот недешево, будем говорить так. Соответственно, мы должны искать какие-то другие механизмы, которые бы нам позволили получить такой же, или практически такой же, или близкий к этому сервис безопасности, но используя другие подходы. Один из таких подходов – использовать сеть. Повторюсь, с SK ACI это ну, тоже в своем роде firewall, потому что у нас используется концепция Zero Trust, что не разрешено, запрещено. Весь трафик, который ходит внутри фабрики, в дата-центре, внутри ACI, он полностью описан контрактами, да, то есть контракты можем считать неким подобием firewall. Идем дальше, да, то есть кроме ACI в у нас есть еще и кампусная сеть в кампусной сети мы для контроля доступа к корпоративной сети используем cskis есть множество вариантов как мы это можем сделать был вопрос из зала к сожалению человек который его задавал нет но тем не менее вопрос интересный какие есть у нас возможности по контролю пользователей при подключении в сеть с использованием cskis я думаю, что тут стоит остановиться отдельно и чуть-чуть обновить это. Первое. Мы можем все, что прилетело к нам на сетевое устройство с определенного рейнджа IP-адресов, с определенного интерфейса, с определенного влана и так далее. и так дальше, мы можем строго замапить на какой-то security group tag. Пометить меткой безопасности, использовать эту метку для принятия решений, пускать, не пускать дальше во всей сети. Самый простой. Такой, я бы сказал, ну, топорный способ. Очень хорошо подходит для статической инфраструктуры. Ну, например, есть у нас какой-то сервер, мы точно знаем, что он за каким-то интерфейсом, назначили ему метку, все это работает отлично. Более сложные сценарии связаны с динамической аутификацией. Вот если пользователю нужно проаутентифицироваться в сети со своей учеткой в Active Directory, да, это можно сделать и можно сделать разными способами. Можно сделать по сценарию 802.1x с использованием сапликанта в операционной системе и всего, с чем с это связано. Можно подменить саппликант Cisco AnyConnect и получить плюс еще несколько сценариев. Например, и обчейнинг, когда за одну сессию проверяется аутентичность и устройства, и пользователя. Да, тут мы стандартными средствами не обойдемся. Нужен специализированный сапликант, который встроен в сетевой модуль CISC AnyConnect. Можем пойти дальше, можем отказаться от сценария 802.1x для аутентификации и использовать клиент EasyConnect. Маленький агентик, который перехватывает аутентификацию, фактически пассивно ее собирает, отдает на нашу систему и подсказывает, что да, трафик этого пользователя считать принадлежащим такому-то пользователю. То есть методов и механизмов, как работать с устройствами с сети доступа, у нас много. Другой вопрос, что все эти методы имеют ну, свои технологические особенности. Об этом мы будем э, говорить в следующей сессии. Да, то есть, а сейчас мы только, э, пожалуй, обозначим то, что э, вся политика доступа с локальных сетей, она находится на IC. IC интегрируется с ACI, с а ICE интегрируется с v с системой управления с диваном ICE дает интеграцию со сторонними средствами Fat party. Таким образом, у нас в нашей целостной картине есть множество средств, которые могут обеспечить сценарии безопасности и интеграции с другими средствами для улучшения работы других средств безопасности. С одной стороны это ICE, с другой стороны это SteelSwatch, Tetration, AMP. Uh, Firepower Management Center, ACI, DNA Center. Да? То есть вот много компонентов, которые между собой могут работать вместе. Uh, на прошлом Cisco форуме был хороший вопрос. Выглядит так, как будто бы у Cisco нужно купить половину GPL, чтобы все заработало вместе. Ну, Ответы да и нет. То есть если вам это надо, это можно интегрировать. Если вам это не надо, если у вас, ну, например, половина этих решений нет, абсолютно не обязательно их у себя завести и использовать. Да? то есть мы говорим о том, что интегрируя решения между собой мы получаем несколько больше, чем от коробочных продуктов. За счет интеграции cisco on cisco мы всегда получаем премиальный функционал. Этот премиальный функционал еще больше расширяется при интеграции с Fпати, со средствами, со сканерами, уязвимостями, со семь системами, с многими многими многими другими. Какая же у нас стратегия по защите наших ресурсов? Ну, самое главное и первое – это уменьшить поверхность атаки. Что мы для этого делаем? Самое простое мы должны сначала идентифицировать те хосты, те ресурсы, которые у нас есть, классифицировать их и применить определенные политики, которые способны сдержать распространение каких-то угроз информационной безопасности. CSCathetration дает нам непревзойденную наблюдаемость за счет, опять-таки, использования механизмов работы с большими данными и вот того дата лейка, который он, с, продукт CSCathetration, собрал в себе. Благодаря наличию агентов мы получаем информацию не только о сетевом connectivity, IP-адрес, IP-адрес, хост хост, Мы еще и видим, какие процессы порождают тот или иной, ту или иную сетевую коммуникацию. В самом простом случае, что нам дает Cisco Tetration? Он дает Application Dependency Map. То есть такую хорошую визуализацию, которая может однозначно сказать, кто с кем говорит в ЦОДе. Дальше уже ваше решение считать эти коммуникации нормальными либо ненормальными. Это отличное подспорье, которое может быть использовано для создания правил фаерволов, для автоматизации и применения политик, например, в архитектуре Cisco ACI. В Украине на моей памяти штук 5 последних пресейлов по tetration непосредственно связаны с проектами ACI. Почему? Потому что когда мы выходим с сетевого мира network-centric, 7000-е nexus, там, либо что-то другое, access-листы, правила, там, OTV и тому подобные вещи и перешагиваем в SDN мир, в application-centric, ну, мы имеем некий барьер. Что Первые адоптеры ACI в Украине делали, как они вот и шли по этой схеме. В первую очередь они пытались скопировать network-centric модель, которая была в, цар, в старом соде, и перенести ее на новый SDN SOD. Что это значило? Это значило, что для каждого объекта в acl в старых, нужно было создать либо endpoint policy группу, либо что-то еще. Да, и схема с простой интуитивно-наглядной становилась безумной. Да, то есть мы в SDN Application-Centric мир затянули вот все то наследство сетевое, привязанное к конкретным IP-шникам, которое у нас было раньше. Как избежать вот этого вот äh, äh, пробела между идеологиями? Cisco Tetration позволяет оценить, визуализировать все сетевые потоки. До последнего времени Cisco Tetration давал рекомендации, как это можно применить в виде контрактов ACI. С последних релизов в частности, я думаю, что это в ноябре он уже должен выйти. Мы ждем то, что Cisco Detration даст возможность автоматически экспортировать вот те наблюдения и ту Application Dependency Map в ACI. Это будет очень здорово, потому что мы фактически сможем перешагнуть вот тот идеологический барьер, когда раньше мы управляли сетями и IP-шниками, а теперь у нас приложения и контракты. Cisco Detration… Платформа с открытым API. Практически все продукты Cisco создаются с открытыми API. Есть множество документации, кейсов, сценариев, саппорт-форумов, где обсуждается, рассказывается, как с этим API работать, что оттуда можно получить. Почему так случилось и зачем нам это надо? Компании Cisco в первую очередь нужно это для того, чтобы иметь больше возможностей по интеграции Cisco в Cisco. Пример. Cisco может э, шарить контекст э, с э, Cisco ISE. Таких коннекторов существует множество. Это не только там, Cisco, это, например, э, балансировщики F5, это разно, различные другие средства информационной безопасности, Application Delivery, контроллеры WAV и, и, и так дальше. То есть... За счет коннектора в может собирать больше информации из других систем, делать больше наблюдений, рисовать более широкую статистику. Зачем нам это нужно? То есть вот вся эта статистика, это все наблюдения сетевые у нас идут вокруг одного ключевого принципа профилирования. Когда мы говорим о профиле нагрузки, о профиле того хоста, который работает, мы зачастую понимаем, ну, вот под словом профиль, совершенно разные вещи. Cisco Tetration понимает профиль в его ну, там, полноразмерном определении. Профилем workload, то есть фактически хоста в CODE, будем так говорить упрощенно, можно считать все описательные характеристики этого хоста. Что-то мы можем взять с что-то нам отдают агенты, какую-то телеметрию мы можем снять со свечей. Где-то нам Application Delivery Controller отдал немножко больше инсайтов, и клиентское устройство показало, какие процессы порождают те или иные сетевые коммуникации. Все эти параметры составляют профиль. А внутри встроенная технология машинного обучения и искусственного интеллекта которые эти профили автоматически реагирует и предлагают пользователю уже законченный набор, то есть кластеризированные. Вот это веб-сервисы, вот это middleware, вот это базы данных, это хосты PCI DSS, это еще там что-то, ну и так дальше. Да? То есть это больше удобства. Почему? Потому что э, хорошо, когда у нас инфраструктура статическая. а Если у нас между цодами переезжают и иногда уезжают в облака, когда им тесно, а потом возвращаются, когда по свободней, отслеживать, что происходит в сети, становится более тяжело. Соответственно, нам нужны какие-то средства автоматизации. Агенты поддерживаются для множества операционных систем, в том числе для контейнерных сред, в том числе для сценариев VDI, когда у нас есть какие-то виртуальные машины в Соде, в том числе для IBM-овских серверов и так дальше. Естественно, агенты есть не под все системы. Это тоже нужно понимать, поэтому каждый раз, когда вы смотрите на решение CSC cis посмотрите еще вот аж все-таки, что же у вас живет в соде. Универсальные отмычки еще никто не придумал. Каждый раз, когда мы говорим о агенте, мы говорим о совместимости. Ну, Поэтому Linux и тысячи их, Unix и тысячи их. да. То есть для каких-то распространенных есть уже все готовое, pre билд Для каких-то, ну, наверное, будет стандартный агент, который ну, собирает информации не так-то уже много. Другие типы сенсоров, повторюсь, это может быть Cisco AnyConnect с Endpoint Visibility модулем. Кроме... Визибилити от софтверных сенсоров, то есть от того, что мы получаем с агентом, мы можем еще получать с хардварных сенсоров, то есть это Nexus и FX серии 90, с AnyConnect, с ER-span, с NetFlow модулей, со сторонних устройств. Каждый раз, когда мы говорим о дополнительных источниках, мы понимаем, что мы в чем-то обогащаем информацию. Чем больше у нас, чем интереснее у нас составлен профиль, чем больше мы знаем о нашей системе, тем нам легче принимать решение, как ее защищать. Как вы видите, есть и э, возможность подключения сторонних устройств, пятных, нетскейлеров и тому подобных. Есть возможность работать с облаками. И это, пожалуй, один из самых интересных кейсов. То есть каждый раз, когда мы говорим о том, что у нас есть где-то сетевой ресурс, то это хорошо, если он есть у нас в СОДе, с понятными нам объектами политик, местом, расположением, идентификаторами и так дальше. Но когда какой-то у нас ресурс появляется в облаке, там все по-другому. Почему? Начиная от нейминга, то есть как называются там те же там, сети, подсети, изолированные домены и так дальше, и заканчивая подходами. То есть нужен какой-то транслятор, который бы э, помог это согласовывать. С сетевой точки зрения у нас это делает и ACI, и DNA-центр за счет интеграции с API-облаков. С точки зрения хостовой части у нас этим занимается Tetration. tetration ну вообще нету разницы. Находится в виртуалка у вас в цоде, где-то на колокейшене, в dr соде в первом, во втором, в третьем облаке, ездит где-то по облакам. Мы всегда это будем видеть, будем понимать. Соответственно, вопрос обнаружения ресурсов у нас упрощаются. Как раньше выглядел у нас ЦОД? Там были некоторые разные типы машин и фаервол на периметре, который нам обеспечивал собственно, допуск, либо недопуск к этим ресурсам. Да, наверное, были какие-то вланы, были аксесс-листы между ними, возможно, не было, возможно, были, но не сильно свежие, потому что это же виртуалки, наверное, уже куда-то какая-то часть уехала в другой ЦОД, какая-то вернулась, что-то про или всегда ли политики информационной безопасности следовали операционным действиям. Возможно, не всегда, поэтому зачастую, чтобы э, уменьшить себе сложность в какую-то микросегментацию сот, многие заказчики не ишли. А на самом деле это очень нужно и важно. Почему? Потому что компрометация одного узла вот в такой вот схеме внутри фактически означает, что э, те машины, которые находятся в одном сетевом сегменте с этой виртуалкой, также подвержены и могут быть заражены. И если, например, заражена одна машинка, Malware перепрыгнула на другую, а у другой уже есть более расширенный доступ к сети, ну, соответственно, мы получаем какое-то окно распространения угроз. Хочется уйти в микросегментацию. И первого вопроса, как же генерировать такие политики, как ее актуализировать, как держать в актуальном состоянии. За счет workload profile и группировки ресурсов мы их можем собирать в некие кластеры. Кластеры, которые нам показывают функциональные профили. Ну, например, продакшен и разработчики. Соответственно, у нас есть автоматическая возможность назначать правила, кому куда можно ходить. Например, разработчикам в продакшен нельзя, продакшену к разработчикам можно, ну и так дальше. Эти правила обновляются постоянно. За счет использования неконнектов мы расширяем возможности tetration не только на содовскую часть, но и фактически на мобильных пользователей, на юзер-сегмент и на виртуальные машины, введя виде сценариев. После инвентаризации узла у нас есть возможность получить данные от сторонних продуктов. Ну, например, там идентификаторы в VMware, атрибу... атрибуты, которые мы получаем с облачных сред ажуры или AVS и так дальше. Tetration обрабатывает эти атрибуты и автоматически делает инвентаризацию в реальном времени, поэтому нам... Ну, проще, мы всегда видим, всегда знаем, система нам подсказывает, какие у нас группы хостов и как они между собой взаимодействуют. Использование атрибутов виртуальных машин и тех атрибутов, которые нам дают а, а, облака, тоже нам дает несколько больше наблюдаемости и несколько больше возможностей. Соответственно, мы всегда знаем, кто, куда, откуда ходил, а, каково поведение того или иного хоста, группы пользователей или ворклоада в нашем соде. И политика таким образом у нас постоянно обновляется. Здесь мы видим визуализацию. Как, собственно, система показывает направление трафика. Как вы видите, у нас есть взаимодействие разных сегментов. В каждом из этих сегментов у нас есть какое-то количество хостов. Наполнение этих сегментов, вся эта визуализация она автоматизирована. Ну, то есть, опять-таки, повторюсь: если у нас маленький сот, там 5 виртуалок, наверное. Не об этом. да. То есть мы можем и так точно сказать, кто с кем общается, никто никуда не переезжает, не двигается и так дальше. Если у нас сложный большой environment, либо же если у нас есть историческая сеть, а мы хотим перейти в SDN-сеть, вот такая наблюдаемость нам будет не то что не лишняя, она нам будет жизненно необходимой. Автоматическое определение политик позволяет нам загруппировать хосты по типу, например, NFS, хаб-прокси и так дальше. Показать, какие политики к ним принимаются, кто потребитель этих услуг, какие порты используются, множество-множество других данных. В кластерном виде мы собираем грубые приложения, они вот визуализируются вот таким вот образом, частью-частью сектора и показывают, куда наш кластер обращается, к каким сегментам сети. Все поддерживает drill-down, нажимаем, проваливаемся, смотрим, вплоть до конкретного хоста, вплоть до каких-то э, частных, частных ответов и выводов. Что интересно, мы здесь видим еще и процессы, которые породили, породили те или иные коммуникации. Зачем нам это надо? Потому что ну, коммуникация не случается сама по себе. То есть если ее породил процесс, известный нам, который мы запускали, окей. У меня когда-то в жизни сервачок мы взломали. Неприятное ощущение, то есть когда заходишь, там, делаешь командочку "ху", да, видишь, там у тебя в консоли висят какие-то подключения. Ну, то есть использовали уязвимость, сломали рутовую учетку, запустили ssh хайджек атаку, которая еще там, остальных пыталась сломать. То есть вот как это увидеть, как вовремя понять, что, кто запустил, какие процессы. В свое время я занимался реверс-инжинирингом. То есть я взял вот тот вот пакет, который загрузили злоумышленники на мой сервер, разбирал его, пытался декомпилировать, там, ну и так дальше, и другие там, техники применять. С другой стороны, вот используя тетрейшн, мы можем сразу же получить наблюдаемость. Наши и не наши процессы создают сетевые коммуникации. Ожидаемые и неожидаемые. Это очень удобно, это автоматизирует безопасность и позволяет ну, получить несколько больше наблюдаемости. После определения потоков данных и построения вот такой карты мы можем на самом деле делать некоторую привязку к endpoint policy группам, которые у нас есть в нашей инфраструктуре с KSI. Отдельно хочется сказать о зависимости приложения. Есть некоторые общие сервисы, которые Tetration может сам группировать и подсказывать, как должно быть взаимодействие между ними различных групп пользователей. То есть, например, у нас может быть DNS-сервис, сервис, сервис аутентификации и так дальше. Если мы сомневаемся, какие правила нам стоит применить и стоит ли их применять в нашей инфраструктуре, у нас есть возможность эмуляции правил. То есть мы можем попросить Detration нам подсказать, а что будет, если мы введем вот такое-то ограничение, либо добавим такое-то правило. Соответственно, по результатам эмуляции мы можем увидеть, что случится после реализации той или иной политики. Таким образом, мы обеспечиваем полный жизненный цикл работы с данными, начиная от сбора данных и поведения, и идентити, маппинга зависимости приложений. После этого автоматизируем создание черных-белых списков, можем симулировать политику при необходимости ее применять и переходить к уже оценке соответствия. Кроме этого, симуляция политик нам позволяет увидеть фактическое состояние. То есть, допустим, мы применяем какие-то политики и ожидаем, что у нас трафик будет, вот как показано, вот по оранжевой линии. На самом деле фактического трафика несколько больше. Что это значит? Это значит, что не, в, не везде, или неправильно, или не в полной мере мы применили те ограничения, access-листы, которые у нас должны быть в нашей сети. Использовать Cisco Tetration мы это можем как моделировать, так непосредственно применять и использовать в жизненном цикле управления безопасностью. У нас есть хорошее средство визуализации работы процессов. И у нас есть понимание, какие процессы запущены, какие порождали какие процессы. Вот это дерево на самом деле очень удобный механизм понять, а тот ли workload работает в нашем сервере, который мы ожидаем или нет. Дальше больше. Представим себе, что, ну, допустим, BinBash, наш интерпретатор, который есть в нашей системе, используется у нас в продуктивном окружении, на нем подвязаны какие-то скрипты, там, например, еще что-то там, да, а он уязвим: никуда от этого не денешься. Все работает в продуктиве, а оно уязвимо. Выключить нельзя, заменить. Ну, наверное, не сразу получится, не везде, там, и так дальше. Что с этим делать? Система может автоматически помещать уязвимые пакеты и может подсказывать, какие механизмы защиты включать для того, чтобы их защитить от известных эксплойтов. Моделируем OpenSSL версии 0.98. Все знают, что она подвержена хариблет-атаке с пудлу и тысячи их. Выковырять с продуктивного environment эту библиотеку и заменить ее на более современную в некоторых случаях можно. Но это тоже процесс. Процесс валидации, тестирования и так дальше. Почему бы нам не применить на хосте такие правила, которые бы, ну, например, запретили обращение к этой библиотеке извне? С нашей организацией еще ладно, да, там, ну, как бы там, контролируемый environment, а извне можем запретить. Простой подход решает задачу без применение каких-то, ну, не знаю, ресурсоемких техник. Где это еще актуально, где это еще применяется? Это весьма востребованный сценарий в промышленных сетях. Системы управления промышленными сетями – это вещи в себе. Зачастую это ну, может быть Windows 2000 то есть то, что мы видим на некоторых производствах, стоит рабочая станция, управляющая производством, Windows 2000, сервис пак 1, никогда не и не дай бог пропатчить. Почему? Потому что это производство, остановить его нельзя, оно все подвязано в систему автоматизации и управления производством, и это святая корова, на которую молятся все. Все понимают, да, это уязвимо, с другой стороны, апдейтить никто никогда не будет. Применение подходов а-ля virtual patching, когда мы блокируем известные угрозы на подходе к этому хосту, это то, что действительно может иметь смысл. Вот так это выглядит в консоли управления. То есть есть какой-то пакет, есть известные уязвимости, пакеты у нас помеченные, мы их можем быстро идентифицировать, в принципе, мы можем практически сразу сказать, что же у нас работает не так. А времени остается мало, я какие-то части пропущу, хочу остановиться еще на решении Cisco Stillswatch. Перед тем, как перейдем к Cisco Stillswatch, хочу обратить внимание, что Tetration доступен еще и как услуга из облака. Это в значительной мере снижает стоимость проекта, первой инсталляции и так дальше. То есть мы лицензируем агенты, которые имеют право работать с облаком, с нашим за бесплатно, либо со своим, который надо купить. Ну то есть это стоимость харда, вот такой вот стоечки оборудования, либо ресурсов под виртуализацию, где бы это можно было разместить. Теперь остыл Uh, много поговорили о tetration а стелсвотч говорили на, на предыдущих форумах наверное уже много знаете слышали система которая работает со сбором netflow и другой телеметрической информации чем интересен стелсвотч фактически это возможность увидеть внутреннюю кухню нашей организации то что не выходит за периметр сидят два пользователя на одном коммутаторе в одном влане на соседних портах трафик никогда не выходит между ними на гейтвей э, никогда не попадает на границу сети никогда не попадает на фаервол, а между ними может проскакивать ну какая-то молвария. тот же вирус петер вирус шифровальщик который был в украине э, достаточно много нанес ущерба э, вот больнее всего было то что он распространялся в пределах одного влана cisco steel Собирая NetFlow с уровня доступа позволяет визуализировать все сетевые потоки. Есть варианты реализации стилсвотч локального, есть стилсвотч cloud. Соответственно, мы получаем некую инфраструктуру, которая может забирать данные с сетевых устройств, может забирать данные с гипервизора, может забирать с различных прокси, например, с блокота или Cisco VS Web Security Appliance, с endpoints может забирать благодаря использованию фичи ни-коннекта и может складировать, например, копии данных на пакет аналайзер либо получать информацию с других частей системы, используя flow sensor, который фактически генерирует netflow с потоков трафика. Мы говорим о том, что у нас еще появился SalesWatch Cloud, который позволяет работать и с облачными средами. Поэтому общий наш подход к безопасности – это максимальное количество а, компонентов, интегрированных между собой для нахождения а, известной малвары, для предотвращения доступа неизвестной и а, обеспечению полного жизненного цикла детектирования до… А, Расследование и лечение угроз От результатов атак. Есть интеграция Cisco StealthWatch и DNA центра Что мы видим при этой интеграции? Мы получаем дашборд, в котором мы в том числе можем видеть наличие. Малвари в шифрованных коммуникациях без расшифровки. Это функционал Encrypted Traffic Analytics, это функция стилсвача, которая благодаря нашей инфраструктуре может дать несколько больше данных, чем только NetFlow. Кучу контекстных данных, которые нам точно скажут, что у нас внутри payload а находится какая-то шифрованная малвара. Пока пролистываю слайды, ну, на самом деле они у вас все будут, я с ними поделюсь. Хочу обратить внимание на то, что Encrypted Traffic Analytics за счет использования контекстных данных дает точность обнаружения выше 99% в Malware в шифрованных коммуникациях без расшифровки. False positive ниже 0,01%. Как мы этого достигаем? За счет корреляции множества параметров. StealthWatch это именно тот механизм, движок, на котором работает поиск Malvary в шифрованных коммуникациях. Malvary становится все больше, все чаще она использует шифрование, поэтому это действительно становится важным и нужным. Минимальный комплект StealthWatch это консоль управления и Flow Collector и лицензия на количество потоков. Используя Steelswatch Cloud мы можем использовать атрибуты облаков. Соответственно мы можем в нашу наблюдаемость добавить то, что говорят нам облака о том, как и каким образом используется у нас workload. В конечном итоге мы можем увидеть все наши коммуникации, сделать определенный аудит, сделать либо динамическую ассесмент наших сетей, увидеть сетевую активность и обеспечить несколько больше наблюдаемости. Естественно, всегда лучше использовать продукты, которые занимаются наблюдаемостью и визибилити сети вместе. То есть Tetration дает нам понимание Application Dependency Map, SteelSwatch дает понимание NetFlow и всей всю аналитики, которая построена вокруг NetFlow, CM нам дает корреляцию с событиями с домен контроллера и так дальше. Да? То есть вот каждая из систем дает свою изюминку. Можно попробовать строить из этого какой-то универсальный комбайн, но практика показывает, что операционные инструменты всегда работают лучше, чем какой-то единый монстроидальный комбайн, который собирает все во вся от всего коррелируя со всем. У кого есть опыт работы с cm устройством, с CM-решениями, наверное, знаете, что CM хорош только после того, как его настроили, там оттюнили все коннекторы, все взаимодействия, корреляции и так дальше. Вот, поэтому обращаю ваше внимание на то, что в портфеле решения Cisco есть очень много интересных операционных инструментов, каждый из которых делает хорошо свою задачу и может быть вживлен в общую инфраструктуру, включая СИЭМ, включая общую шину безопасности, обмен данными, контекстами и так дальше и так дальше. На этом у меня все. У нас осталось немножко времени на вопросы, поэтому… Да, давайте начнем. Поехали. Целесообразно ли вообще или при каких условиях целесообразно применение данного решения на локальном СОДе предприятия? Целесообразно, если мы хотим получить наблюдаемость тех сетевых потоков, которые есть в нашем цоде, да, То есть сделать application dependency map, сделать инвентаризацию. Особенно это приобретает актуальность, когда у нас данных много, есть виртуальные среды, что-то меняется, куда-то переезжает и так дальше. Я бы сказал даже так. Наверное, не для каждого заказчика есть смысл использовать решение тетрейшн, ну там, всегда. Но использовать его для частного аудита, для такого среза было бы очень даже уместно. Опять-таки, используя облако, используя там триальные лицензии, какой-то ограниченный набор лицензий, который можно переиспользовать, вы можете сделать ассессмент того, что у вас есть. В этом вам могут помочь наши партнеры подключиться к этому процессу и, например, даже для небольшого локального отсода сделать вот такой снимок, слепок, который вам покажет, покажет насколько вы полно понимаете то, что у вас есть внутри вашего отсода. Возможно, ваши предположения о потоках трафика не соответствуют действительности. Тетрешин это покажет, даже на небольшом объеме. Спасибо. Какова будет нагрузка на сеть при сборе данных StealthWatch системные требования для развертывания? Есть э, калькулятор полосы пропускания, который может высчитать, э, собственно, сколько у нас будет занято на NetFlow аналитику. То же самое по аналитике от агентов э, Tetration. По нагрузке на CPU – Менее процента агент забирает по нагрузке по телеметрии. Ну, Это тоже немного данных, но все равно их стоит учитывать. Есть формула расчета в, на проектной основе. Можем этим, этой информацией поделиться. Все ли продукты безопасности сертифицированы в РБ? Еще раз вопрос. Все ли продукты безопасности сертифицированы в Республике Беларусь? А, не являясь резидентом Республики Беларусь, я, к сожалению, не владею вот полной информацией по этому вопросу. Я думаю, что правильно задать этот вопрос партнерам и локальным представителям. Они точно знают, что сертифицировано, в какой мере, там, по каким требованиям и так дальше. Окей. Okay. Снижается ли производительность сети при использовании Citration? Нет. Могут ли партнеры установить платформу Cisco Citration? Могут ли? Партнеры установить платформу Cisco Citration. Да, конечно. То есть Cisco не ведет прямой деятельности с заказчиками. Мы всегда работаем через партнерскую среду и предполагаем, что именно партнеры устанавливают, пилотируют, интегрируют те решения, которые есть в нашем портфеле. Мы, в свою очередь, выступаем консультантами, которые, с одной стороны, знают то, что есть уже в наших продуктах, с другой стороны, видят родмап, развитие, возможности, то, что появится. Давайте еще один вопрос. Так есть ли единый центр управления всем этим разнообразием? Citration, Firepower, Stealth Watch, аппаратным оборудованием? Нет и никогда не будет. Ну, да. Ответ честный, но простой. Не пытайтесь найти универсальную пулю, лечилку и так дальше. Каждый случай частный. Набор продуктов CISCO у каждого заказчика ну, во многом может совпадать, но все равно он разный. Кейсы использования разные, задачи разные, системы, которые используются не CISCO, тоже разные. Не CISCO на себя не возьмет ответственность синтегрировать и взять под единый зонтик все и вся, что есть в вашей организации, ни один другой вендор. Возможно, так, так, ну, такую инициативу на себя смогут взять некоторые партнеры и под какой-то конкретный кейс сделать единый портал. Да, это возможно, но будет ли этот портал применим для каждого следующего случая, уверен на 100%, его нужно будет дорабатывать, переделывать, и это всегда будет работа. Окей, okay, спасибо большое, аплодисменты, Андрей Абрашко, спасибо. Спасибо.